Доброго времени суток, дамы и господа. И пока эта прекрасная улиточка ползает, я расскажу вам, как её получить. Название — «Липкий улитка-менталь». В тот момент, когда стартовало обновление 10.07, мы можем ее получить. Для этого нам потребуется 50 остатков слизи стихий. Эти остатки — падают в результате бури, которая появляется примерно раз в 2 часа. Появляется особый черепок на карте, и, сделав небольшое событие, убив последнего мопца, с некоторой вероятностью мы вылутываем эти остатки слизи стихий. Суть в том, то, что падает от 0 до 5 этих синих капелек. Также мы можем вылутать какой-нибудь гем, мы можем вылутать фрагменты для улучшения наших Гемов на кольцо в целом событие приятное и полезное как для коллекционеров, так и для любителей поодеваться. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!